Всем привет, с вами Дима Масленков. И сегодня мы идем в заброшенный особняк. По слухам, здесь живет семья. Дед с бабкой и, наверное, дочерью. Эту историю я сегодня проверю. Погнали! Наверное, как-то так озвучивает Дима Масленников. Дед, привет. Вроде бы казалось родные люди, но ладно. Может он так приветствуется. Ч мне-то? Ч мне? Я. Я ч жалуюсь? Нет, я не жалуюсь. Меня посадили в тюрьму, я ч жалуюсь? Нет, я не жалуюсь. Блядь, нахуй, сколько можно же сидеть в этом тюрьме, бан, ма, блядь, нахуй? Когда мне, блядь, я пустить нахуй. Хм, кто это там? тут мне оставил отмычку? Даже не знаю. Наверное, какой-то очень хороший замечательный человек не оставил тут отмычку. Ах, как бы там ни было, я освободился. И вот эта дыра. Вот эта дыра, как у моей бывшей. Да, шутки про бывшим. Угу. Это обновление. Потому что я такого не видел. Так, мне нужен кроубар, то бишь, штука. Не работает, монетка надо, окей. Твою И... <соценно> мать! <соценно> <соценно> Здорово, пока. М, я понял. Слендерина, я так обоссерился. Фух. Начало уже хорошее. Так, игра не пошла. Одет. Одет он глухой или как? Ладно, не сын. Вася, привет. А ты чё? Исхудал как? Тебя давно, наверное, не кормили. Чё это такое? Чё? Так, положу-ка это тут. Сам-то спрячусь. Пускай бабка с деткой ищет. Даю тебе миллиард процентов, что сейчас бабка сюда придет. Тоже варивелл. Под кровать, под кровать! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Что? Это... Я отводил, а ну обратно наводка. Что за дичь? День третий. Ладно, фи. Фиг. Ай, ждать еще вот это, пока он откроет своими культяпками эту дверь сраную. Все, спидран, поехали. Ага, бабка... Как? Это... Это что? Как? Непонятно вообще! Дверь закрой. Все, я я я дома, дома, я дома. Вот скотина. Нет, нет, не стреляй. Ух, промазал от лошара. Я дома, я дома, я дома, дома я. Больно. Больно в ноги. Начало уже. Зашибись, зашибись сначала. Вообще классно, все кровь появилась. Что это было? Непонятно. Блин, я хромаю, меня это напрягает. <гас> Weapon K. <гас> <Черт>. <гас> а -а -а Ай, -за. Можно? Нельзя. Very плохо. Блин, он хромает, меня это напрягает. Чё, кто меня увидел? Бабка? <гас> Ладно. Ты быстрее меня? Нет. Или быстрее. А, нет. Тогда можно не ссать. Если же засади. А, это очень опасно. Как же он хромает, меня это напрягает. Я вижу деда, я вижу деда. Что я только что сделал? А, спидран. Точно. Давай, давай. Ну что? Подожди, подожди. Хе-хе. Кто там? Привет. Флешбеки, флешбеки, Со Вьетнама фу, а, жесть, вот это флешбеки. Все заметили, О, оба, оба, просто оба заметили меня. Ладно, ясно. Бабка, нет, нет, бабка, нет. Ну все, жопа, жопа. Ладно, окей, все. Смелуйтесь. А бабка, а что же сдохла? Вон ее бита торчит, деду похер. Я, я, сейчас покажу спидран, как надо это все правильно делать. А, подожди, возьми отмычку, смотри, смотри. Открываем. Да, он медленнее это делает. Он тогда быстрее это делал. Приловчился, я так понял. Открываем, бежим, просто спидранему вот так. Что? что а а что идет сюда хера у нее телепатия она просто головой помахала дверь открылась. а можно меня так научить пожалуйста что что такое о, о, дед, он беспощадный он хочет моей смерти но я бегу я бегу, вот. Оно тоже закрыто, какого черта. Спокойствие, только спокойствие. Вы должны успокоить. Вали отсюда, слышь. По-моему, это нет. Нет. Так. Че... Эй, у них ВХ. Все. Бан. Где Вак? Вакбан, давай, все Вак, давай. Чё за? Да, косой ты. Очень косой, я не знаю, как у вас вообще... Дочь появилась. По-моему, по-моему. Улитас проигрывает 3-0 старикам. Это, это вообще беспорядок какой-то. Что вообще? Как я могу проигрывать? Это несчастно. Я, я не знаю, что мне делать. Я тупо не могу отсюда выйти. Они мне не дают прохода. Да идите в жопу! Просто... <клышлен> Так, сидим, ждем, пока эти твари уйдут. У нее тоже телепатия. А как? Где она? Ну, конечно, да, да. Конечно, она... Да, все видит, абсолютно. Не надо, пожалуйста, смелуйся. Сработал. Я вообще не надеялся, что это сработает. Что меня пощадят пощадят учебу, да иди ты в пеню. А. Угу. Да, класс. Там дед там бабка. Угу. Да. да. Да. Такие моменты я задумаюсь о смысле жизни. Зачем это, это все надо оно мне? Нет. Нет. Давайте, последний день, я уйду красиво. Надо уйти красиво. Знаете что? У меня есть идея. Хотя эта идея обречена на провал. Мы приходим сюда. Ты. Спасибо. Заходим вот сюда. Она сейчас идет туда. Мы уходим отсюда. Говорим деду пока. Прячемся. И я наверху. Ге Гениальное. Вот оно все. Да удалось. А почему дед пришел? Он уже вроде бы глухой. Ладно, это не моя забота. Мне сейчас надо быстро драпать. Драпать быстрее. Оп, оп, оп, оп. Давай, забирайся. А, я в безопасности. Замечательно. о о Это О, да? Класс. А это... Что это? Что скажешь? Сейчас берем Пиноккио. Так, идем с Пиноккио вот сюда. Так, можем смыть туалет, но это будет О, невероятно громко. Тихо, тихо. Ну, да, конечно. Давай, давай. Один на один. Давай. Тупая бабка. Тупая. Лол. Чушка. Все, я затащил интеллектом. Ты... фу, отстой, ясно, я, я интеллигентный человек, умный, интеллект <звы> <звы> А чё вы теперь мне скажете, а? Я умею всех вас Пани, пани, пани это круто У нас есть рубль, мы заработали, ура жизнь Сплошное разочарование, знаешь, бабка оно, оно несправедливо ни разу. Ты пытаешься, живешь. А, жизнь тебя ломает. Это все сложно. Это все очень сложно. Поэтому я хочу умереть. Убейте меня. Спасибо. Боюсь. Такова моя судьба. Не надо. какой-то депрессивный ролик получается. Все, кто досмотрели до этого прекрасного момента, может и не очень. Огромная, баглада... Ог... Огромная благодарочка. Ты ч ⁇ ж моляешь? А, тихо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну а пока. Всем пока. И удачи. Разумеется. Пока. What <laughs> <laughs>